Впервые вот подъехали к дому и вообще тишина. Ни собак не выбежала. Никто нас не встречает. Надеемся, что живы. Всем нашим людям привет! По вашим многочисленным просьбам, мы все-таки решили съездить к бабушке и посмотреть, как она поживает. Потому что была очень снежная и морозная зима. В общем, погнали, ребята, посмотрим, как она пережила все-таки эту зиму. Намывает ну, гостей. Вот такую баба Таня не пьет. Ой, что здесь был? Моя пенсия, скорпасика пришла до карточку. О-ху! Это какая-то схема, значит. У меня теперь рука не работает, нога не работает. Шесть уколов делала, скорая приезжала. Ага. Два дня ко мне милиция едела. Нет, не дали. Вот оттаит, Надо мне ее хранить. Ой, а вот так была пуша, как перевергла бы была. Труба-то упали у меня. Пол дым идет прямо. А бабушка ё, чё, семьдесят четыре года Нет. цыгане Нет. у меня Нет. взяли на мой паспорт. Бывал волк на кровати кошку у меня трепала, я его била и этого Насмин заел, пока не заел не успокоился. Баба Таня обещал продуктов привезти, в общем забрал все железо, что можно было и Давай, так изгинул. Еще с ними какая-то была подставная Ира. Грею? Зима Ой, же была мороз. Мои ноги отморожены были. Этого выкили, а я его отсажу. А кто-то за вас пенсию забирал, я да, так понимаю Да, да Дочь привезла цыганей А я ей не раскалат такие дала. И еще вам одежду привезли Ой. Ой, и он на меня написал 4 кубометра Получаю пять тысяч, пять тысяч кредит высчитывает. В январе я не получаю 9 тысяч пенсию Вообще не знаю куда Так мне и помру не рассчитаться Не знаю Спитал искателем что ли? Да. да Вот а -а -а. там рылся О, бабушка Таня выходит Бабушка Таня. Мой здравствуйте мои родные. А у меня, знаете, какое горе. Что случилось? Вот эти руки ноги не ходят. У меня собака была бешеная. Меня искусала. Да? В деревне пять курей потрепало. Еще одно покушало. Бериться, чтобы с охотником убивали. А эту собаку затрепала, вот все замерзка лежит в коридоре. Вот, оттаит. Надо мне ее хранить. Это а -а -а. я покрыла. Вот, служила мне, служила два года. Я покрыла, чтоб не видно головы было. Мне ее жалко. Собачку. Ой, что здесь было? У меня теперь рука не работает, нога не работает. Шесть уколов делала, скорая приезжала, а, -а, -а. а ничего не помогло. Так болеете, да, получается? А -а -а. Рука болит. Эта срана болит у меня права. А Диму-то как пережили вы? Зима Ой, же была Мои ноги отморожены были. Кругом дырки, кругом все замерзало. Разве помогут валенки? Здесь надо было, знаешь, какие. Дочь уехала с первой неделю. Вот внук должен приехать сегодня. Дровишу поколоть. Ой, не знаю. Даже сам топор показывает, да? Какая здесь жизнь. Некий символизм. Все-все разрушает, все ломается. Плохо прожила. Кругом все замерзало. Здесь снега же много было вообще в этом О, году. И снега, и морозы сильные, были, ужасные. Вот. Два дня ко мне мириться едела. Я, Это Господи. то есть за то, что вы вот ходили зимой, да, когда дров не было, да. сын у да. вас не рубил дрова. Да. Вам приходилось ходить там в соседний да. дом, разваленный, и брать там по, по, по 6 дровишек, да? Да. Чтобы хотя бы как-то согреться. Да. И печка у вас теперь не, не две печки. Лежанка не топит. Печка сейчас топит это у у меня. Это одна печка, вот, на которой вы хотя бы можете как-то а согреться, А я лишь плю да? на ней. Собака болят. Он живет, в вот он двор развалит. Вот белая крыша. А это дом родительский. Я мне сказала, он только собогрев. Когда мать была жива, я ходила. Тед был на шишке и камин. Проверьте, ему не нужны дрова, у него там еще дров много. И он на меня написал 4 кубометра. А он зимой здесь, да, живет? Нет, он только приезжает. А -а -а. Он приедет, побудет, уедет навестит Ну и вот. И он написал 4 кубометра. Я 4 кубометра телега, Я не могла 4 кубометра взять. Ну, конечно, не могли. Бы. Вот, да ты что же? За целую зиму 4 кубометра вам Едва февраль. И милиция, он сказал, что я Марте брала. Он с этой стороны все Железо палкой подниму и туда дырку оттуда Покидаю дровишек. Я в марте я никак не могла. У меня рука не работает. Не могла я в марте мне не поднять руку. Ой, Это вот раз... зимой вы отморозили, да, получается? Ноги еще. Это и... собака у и... меня собака бешеная. Отраила, покажу. В коридоре лежит еще не оттаяла. На кровати кошка у меня отрепала. я его убила. И этого насмерть заел, пока не заел, не успокоился. А у меня с руки этой кровь текла. Ужасный. Ой, а вот так была пуша, как медвежная лапа бы была А где сейчас та собака, которая покусала? А приезжала, я милицию вызывала, и вообще просто охотника его убили А как же а спать, а, вот. чайё греть Топится, Послушайте. топится, да. грею да. Вот косульку поставила, могу угостить чайком-кофейком Мне кофе хорошего <звук> Люх привез, там дают им манинскую. Нати! Нати! Ешьте! Последнюю радость у бабушки отняли. Были вот собачки у нее любимые, теперь а? собачек нету. Я клетку поставил сюда. Теперь даже и в лес не пойдете, да? Вот, Нет. без Собачек-то. Будет Страшный. Пойду! Пол дым идет прямо. Селится. А дым! А видите уже, тут раз были. Трубы-то упали у меня, а -а -а. в лежатке, я теперь лежатку не топлю, видите какой холод да, здесь... А трубы, это вот здесь железо собирал, металл один Я железные трубы, они сжавать взял, дала, взяла Так вот, а здесь прикрыла, а трубы-то были, дым так и идет вот, вот здесь надо кругом, да, а да. вот вот там рылся Ну находил, не находил, я не выходила, мне теперь рука болит, нога а болит брался? А какой-то, я не знаю, внук его знает, где живет, не знаю. С металлоскателем, что ли, да. да. Да? Вот а -а -а. там рылся. А -а -а. Потом вот бочка была, вот трубы ржавые, эту не взял, что-то. Что, <свят> что здесь-то, ходил, брал, потом туда ходил. Вот, вот такую баба Таня пьет, считать. Нет, да, я какой? вот не пью, я чай. Ну, чай, да, делает, <свят> такой воды. Говорит, <свят> и лягушки плавают иногда по лету. Я Палет. знаю, конечно. А какой-то мужик здесь вот ходил, ковырял. вот Там вот наковырявший, тут наковырявший. Здесь вот бочка стояла, вот железная. Металл собрал. Да, да? в общем. Бочку он взял. Да, баба Таня обещал продуктов привезти. В общем, забрал все железо, что можно было, и Я так изгинул. Казалось бы, у человека уже последнее все. забирают. Обманули, да. А бабка, ну, Совести нет. Сказали, что а, он ел. Костюм мне шардельку дал, ага. яичко дал, уже когда поел. Вот там порылся, не знаю, там вода, грязь, что там нашел. Папа, кстати, вот продукты мы а? взяли и еще вам одежды привезли. Ой, Маш, спасибо, одежды, родные. Да, ага. Тоже. И цвета теплый. А нету там теплые. курточки, вот в какую хожу. И вот нам, что люди дают, мы все привозим, да, да. стараемся хоть как-то... Ну, у меня пусть... есть там на пороге, это, ой, вот там, например, это... вчера лавку пошла, а мне говорят, что ж наркутки нету. Я говорю, вот там висят, есть, этого выкидят, а я его вот сожгу в печке. Меня собак пуксал 23 февраля. Это ваша же собака, да? Да. Которую кормили. Да, черная. Она стала беситься. А кто ее укусил-то? Она же бешеная просто так сама не стала. А давно у нее дырка не заживал наши волк. Наверное из-за этого, да Волк ее, да? Да, наверное из-за этого А дикие животные ходят, да, сюда? Ходят, и да. и все ходят А это вот лежит еще замерзшая в коридоре, О, могу показать Я покрыла тряпку, чтобы не светилась, коридор замерзшая Да ее похоронить надо вообще, собаку-то эту Да я, о, скотную яму стащу А еще замерзшая, не могу взять Я покрыла, потому что если не оттаяла, мне никуда не выйти с рукой, ногой или покрыла? Видишь? Uh -huh. Видишь? Да, вот так и маз, начну заел ее, чтоб не видно было. Видите, у меня рука и нога не работает, я уже и собойку устроила. У меня теперь получаю пять тысяч, пять тысяч кредит высчитываю. А у вас же не было кредитов, -то, вы же говорили. Кончился. А, в январе, в январе я вообще нисколько девять тысяч пенсий высчитали. Ходила к прокурору, Ходила вообще это пенсионный, угу. коммунальный ходила, потому ящик вод пять тысяч мне шли бумаги, вот рука даже не мыло. Ком коммунальный никто нигде не в 9000 тысяч пропала. Прокурор пошла, прокурор мне что, говорит, идите. Милицию, пишите угу. кому добирали пенсию Ну было Артемию доби... Кто-то за вас пенсию забирал, я да, так понимаю Да, А кто мог забирать, интересно? А... Дочь получала мою пенсию Видно карточку показывала А потом Уж меня Артемьев так... получал Частник угу. И потом пенсию получала Анька сейчас в декрете С автолавкой ездила Я давала карточку, она получала угу. деньги ну и вот да, да. Вот. это ужас какой-то, да? А, и... а сейчас-то вы получаете эту пенсию-то, нет? А опять кредит высчитывают кто вас получает? за. Я не пойму, а кто вас за это, за это какого, такую кабалу-то завел? Кто у вас кредит-то взял? Сейчас скажу. Ужас какой-то вообще. Дочь это... привезла. Еще у меня был свет лет 6 тому назад. И коридор был. Привезла цыганей Ну это была история, я помню. Когда... Да. Привезла цыганей, ну чё, бутылочка, она пьяненькая, с бутылочкой, Пое... закусить привезли. Ну чё, я согласилась, криз взять. На второй день они приехали за мной, еще с ними какая-то была подставная Ира. Но не цыганка, я цыгань, была милиция у них, но они не могли с них ничего взять. у а меня с них фейс... ничего взять, потому что, Вот, ну и слушай, Жень. Так. Поехали мы в Тверь, у них машина есть, улица Два ну, Таршова на поселке, милиция была, я говорила, их допрашивали. Ну и вот. Так, приехала в центр, в Тверь. Я-то не знаю, цыган пошел, цыганка-дочь была со мной, и цыган-цыганка, и вот эта Ира. И повела меня по госбанкам. Так, цыган, бери 100 тысяч. А бабушка, е ё... ⁇ 74 года, 75... Вы взяли, да? Нет, не дали. Не дали. Не дали. Сказали, пенсия маленький лет, уже к 70 было. Мне 100 тысяч не дали кредит. Теперь везут в другой Госбанк. Там 70 цыган уже говорит. Мне 70 не дают. А дело к Новому году, а я даже не подумала, а 170 дали, цыгане разве бы отдали? Нет, конечно. Вот, Жень, знаешь что, кредит мне не дают, семьдесят тысяч, но дают карточку, вот эту карточку. А, кредит, на которой есть какой-то определенный лимит А я-то не понимаю, и килограмм мандарин на Новый год. Вот дали мне карточку эту. С неё уже можно снять эти деньги, там 50 тысяч, допустим, или 40 там, наверное, были Ничего там не было Не было? Не было Мы ее код делали, ну, снял, она без кода была даже Так и деньги-то там были, наверное, на карте, или как? Ничего там не было, моя пенсия, скоропастница, пришла на карточку о это какая-то схема, значит, какая-то там была Да, так, пенсия это Перечисление пенсии. пенсии шло на, на эту карту, а с этой карты уже снимали кто-то там вот, люди какие-то. Приходит третилица. пенсия сюда, пошла узнавать, нету пенсии. Куда делась, я не знаю. Я поехала, ждала-ждала, пенсии нет, почта ушла. Поехала я в, это, в пенсионный. Я говорю, девочки, вот так-так у меня нет пенсии. Куда пенсии делать? Почта пришла, пенсии нет. Бабушка, а твоя пенсия на карточке? Ну да. Я говорю, а мне пенсии делать? А я говорю, а карточку мне дали в Госбанке, что верь? А я не знаю, что с ней делать. А бабушка, я так карточку... сюда банкомат не поставишь около дома. Так, я завел, короче, почта-банк сняла, надо ехать. Пускай тебе козы делают. Ну, мы с дочерью поехали. Да, там код мне сделали. И там сразу в этом банкомате мы сняли пенсию. А, есть так, Деньги там теперь есть, да? да. В январе я не получаю 9 тысяч пенсию. Вообще не знаю куда. Потом кредит. Вот два месяца по 5 тысяч высчитывает. Я поехала Почта почту банк. Я у девочки, вот так так высчитывают пенсию, как сказал прокурор, мошенники, придите мне сюда. Бланки дали, я написала банки, девушки на почту хорошие оформили. Вот я уже два месяца получаю вот здесь пенсию, так расписаться не могу, рука-то не работает. Ага. Вот, теперь что, пять тысяч. Никто не знает, куда девается. Но я думаю, наверное, это тридцать две тысячи телефон. Когда у меня свет был шесть лет, коридор был, так мне и помру не с этим Ужас, телефоном страху. выходит. Ты понимаешь, чего? А Телефон-то что за телефон? Кредит брали, да, какой-то телефон. Да, а на цыгане у ну... меня взяли на мой паспорт. Я понял. А телефон стоил, Жень, знаешь, сколько? Ирка выбирала 1300. Ой, 3... 1300. А могли 32. 32 тысячи. Вот такой большой. Ну, плюс еще за кредиты сейчас все отдадите. Да. Там, и я больше 50, пока, наверное, будет. Пока я и не помру, вот 2 месяца по 5 тысяч учитывают. Никто ничего не знает, но я думаю, это телефон. Это ваша дочка там что-то крутит, вертит. А цыгане, она видела ее не раз цыганку. И милиция, я говорю, улицу Талсона пошел съездить. Да. Они ездили, цыганецы сказали. А она того куку, -ку она нам подарила. В общем, ни стыда, ни совести у вашей дочки, честное слово. Прям... Вот поехала сверху. Хорошо, да? здесь прям просто нету. Ему Ты хочу ездить быть... делать, Жень. Здесь света нет. Печки, троплёла руки, черные печки, сейчас кошельку сарел, драшки греть. Слушай, Волк, мы каждый раз уезжаем с мыслью о том, что хуже не может быть, но каждый раз приезжаем и понимаем, что просто это не уже, предел. Уже просто давно достигнута точка невозврата, и с каждым разом лучше не становится, только хуже. Уже просто не знаешь, что дальше ждать. А главное, почему родственники такие? Ты, Ведь родня же. Родственники одно дело. Почему люди такие, как бы вообще черстые вокруг? Вот даже есть дома, скорее всего, кто-то живет в них. Но вообще просто хотят прийти там, попилить дрова хоть какие-то. Ты видишь, человек живет в таких условиях. Настолько быть черствым человеком, вот это все видите перед собой. Наверняка они же здесь ходят всегда, видят, в каких условиях она живет, и просто на это не обращать свое внимание. Да вот эти вроде посушат дрова. Сейчас попробуем их расколоть А я ей не расколоть такие дала Здесь я говорю, еще одна зима и все и не будет нашей бабушки горение там для пилы чтобы хотя бы как-то кто-то мог прийти хотя бы пилой распилить Потому что мы, я не знаю, мы ни разу, конечно, пилу не видели но по крайней мере дрова как-то пилятся мы видим сами наглядно за зиму, кстати, вот с нашего приезда дров, дров много ушло но ну, бензин вам пригодился, до да, который мы привозили? Вот, еще у него остался, с собой убил ну пилили, да, не дрова да. здесь? пилили, все, пилили. ну слава богу, да а, а масла не было развести бензин? Это Валентин, у кого он живет, он то работает, то не работает, есть работа у Саида, и он его убивает. Всем нашим людям привет! Сегодня мы собрались к бабушке съесть. Блин, не-не. Все классно. По вашим многочисленным просьбам, друзья, мы все-таки решили съездить к бабушке посмотреть, как она себя поживает. Потому что была очень холодная зимняя зима. Как она себя поживает? Как она себя поживает? Просто как она поживает, и все. Как она себя поживает? Да как она поживает просто. Как она поживает? Как она поживает? Как она поживает? Потому что была очень снежная, холодная, зимняя зима. Блин, уже все, я сбился. Потому что была очень сильная зима, холодная и морозная. И все-таки хочется удостовериться, что с ней все в порядке. Потому что была очень холодная и снежная зима. И очень хочется посмотреть, как она себя поживает. Рвешь прям и мечешь. Как хочется, так бабушки съесть, да, Потому что была очень снежная и морозная зима, и очень хочется, как она себя поживает. Блин, да не могу, вот у меня как-то... И в конце концов мы съездим к ней и посмотрим, как она переживает уже зиму. А что говорить -то?